Привет! Спасибо, что смотрите и комментируете видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Сегодня НБУ пустил в оборот монету номиналом 5 гривен, ту, про которую все так давно говорили. Также он запустил обновленные по дизайну 50 гривен в новом графическом стиле. Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И напоминаю, что уже были анонсированы 10 гривен монетой. В обороте они будут в середине 2020 года. А вот 200 гривен в новом дизайне мы увидим, начиная с 25 февраля. А как вы знаете, 1000 гривен ввели в октябре. Но так как тираж небольшой, она не так часто появляется в банкоматах и на сдачу. А в этом видео я покажу реакцию обычных продавцов на банкноту 1000 гривен. <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> <Слышко> But, yes. Но перед этим хочу сказать, что именно в этом видео будет праздничный розыгрыш монеты из серебра. Именно эта монета отправляется победителю. Условия конкурса будут немного далее. А теперь давайте платить новой тысячной банкнотой. Поехали! Не, yeah, Вы если посчитайте мне, проедемся. Мы хоть, мы хоть посмотрим. У нас 500 гривен всего за день. Да. То есть это два дня нам надо. Отрабатывать. Да. Но мы хоть потрогаем. Так что не найдете, да? Нет. Ну ладно, буду вам щекать. Вообще крутой. Родишин, мелочью такое. Вообще крутая бумажка. Это же как на полтиннике, да? Ну, что именно? Ну, Персон... да. нет, Вернадский, нет, на полтиннике у нас Грушевский. А, это кто? Это Вернадский. Ну, вот, Как-то новые деньги не очень радуют, да? Первый, который мне дали, но естественно сбиваешься в сумме. Ну, большая, очень большая для курса. Да. Вау! Вау! Ничего себе! Нравится? Конечно! Ну, класс. А два десять посмотрите? Да. Да, лучше. Будет лучше. Будет лучше. Будет лучше. А у вас нету, нету? другое купюр? Есть. Нам на 500 пришли списки подделок, а на 1000 нет еще. Ага. С ага. Окей, лежите. Ого! Минус 60 копеек вы не найдете? Ну, грину на эту. Покажу. Осторожно, чтобы все видели. О, ты емаё. Нашел здесь копеек. Прекрасно. С новыми деньгами настроение повышается. А кто там на это, портрет? Грушевский, да? Да, Вернанский. Вернанский. Вернанский. Ага. Похож, это... да, на Грушевского? Да. Ну да, он тоже такой же. Мы просто их еще не видели, поэтому... Ну, видели одну. Это 500 теперь уходить будут. Да, не будут туда. Будут. И так, и так будет. А прикиньте, кто со жвачкой придет. Так, в следующий раз заскочет жвачка. 750 Спасибо, Не надо. Какие-то есть? Нет. Карточку Нет. 50 гривен, 50, 50, -50. копеек. <свечки> а у нас просто они еще приходят, <смех> я уже не знаю как проверять, что настоящий. что стоящий, что стоящий, Ну что стоящий, что стоящий, что стоящий, что стоящий, что стоящий, что стоящий, что стоящий, что стоящий, что ну, сейчас еще пятьдесят выпуска, плюс у вот будет. В декабре? Да, в декабре 50 гривен. Вот такие были реакции харьковчан на эту банкноту. А вы встречали 1000 гривен одной банкнотой? Поделитесь своим мнением в комментариях, как вам дизайн новых банкнот. По поводу конкурса с серебряной монетой, я подарю эту монету победителю и бесплатно отправлю. Для участия в конкурсе Нужно быть подписчиком этого канала и подписаться на мой второй канал Money Academy, ссылка в описании или сейчас на вашем экране всплывет подсказка. Важный момент, у вас должны быть открыты подписки на момент проведения конкурса, чтобы можно было проверить подписку на каналы. Конкурс проводится среди всех, кто ставит здесь комментарий. Количество комментариев не ограничено и мы почти добрались до отметки 25 тысяч. Как только канал наберет эту цифру, я проведу розыгрыш. А чтобы это было поскорее, поделитесь моим каналом и этим видео с друзьями. Итак, первое. Ставим лайк этому видео и пишем комментарий для участия в конкурсе. Второе. Проверяем подписку на этот канал и на мой второй. И третье. Ждем итогов конкурса. Все просто. Спасибо за просмотр. А все, кто досмотрел до этого момента, пишите комментарии, начиная со слов «Фартовый коллекционер». И фортуна и успех всегда будет с вами. До встречи в новом видео. Всем пока.